Всем привет! У нас 2 часа ночи, нам скучно нечем заняться, я загнал опеля пока мы тут на работе помыть, ну и решили, да что там, давай, Саня говорит, тут кусты такие здоровые, давай полирнем его, давай попробуем. Ну заодно, было да, было приблизительно, да тут весь борт по одинаковому кусту прошел, было вот такое, ну, три, да, три, три параллельных таких, ну не сильных. Ну не боро, да. Вот тут Саня буквально потратил три минуты, просто одним кругом и одной пастой, все. Еле-еле ну, нажды еле видно, да, но без наждака. У нас какая цель? Я сейчас, во-первых, покажу, кто смотрит канал этому оперу по-моему, три года, как я его делал. Делался он на продажу, но остался у меня. Тут интересные моменты были. То, что, во-первых, сделано дешманским вообще акрилом. Вот он, он обычной мойки, он весь мутный, весь поцарапанный. По кустам плохо себя держит. Тут, где пальцами открывается, все залапано, замоцкано. Здесь центр, вот ну, тут где-то в двери оно видно по просаду, сейчас покажем. Нет, вот, дальше. Вот. Вот, вот. Вот, тут. вот тут была дыра прогнившая. Я ее сделал, по-моему, сеткой. Сетка, И алюминиевой да. шпатлевкой, по-моему. Стекловолокно потом алюминиевое. Ну что-то там такое. Видно вот просад. То есть ничего не вылезло, кроме просада именно. Ржавчины никакой нет. Сейчас покажу, где вылезла ржавчина. Тут в дверях. С этой стороны не так сильно, с той стороны сильно я сейчас покажу. Вот тут в дверях вот, спереди была дырища просто. Я ее замазал шпаклом, Потом завалил, а я даже не помню, чем я завалил. Но Судя по тому, что оно не мажется черным, то это было не мастика. В общем, сдвижений никаких. Как оно выглядело уродливо и оставалось э, некрасиво ну по форме, так оно и осталось. Ничего, никаких сдвижений. Движения есть только по одной стороне. По задней проварке, где я сделал просто на отстегнись а бы «абы как», «бегом-бегом». Э, вот тут, тут побубарило, конечно, все. Вот тут вот где-то что-то вставлял я какую-то латку ну, так. Или так. ну короче да. там конкретно дело но вылезла именно вот тут вылезла конкретно надо взять просто раскрыть и хотя бы перечистить переобработать переделать ну видос да кто смотрел я ставлю ссылку на проект по этой машине что я с ней делал вообще то есть вот тут вылезла конкретно причем вылезла это вот за последний год то есть первый год все было нормально и уже на Второй, ну, просто, да. Второй работать. примерно начала потихоньку показаться коррозия. И двери. вот тут, на задней двери, тут вообще ничего не было. Я вот тут вставлял латку и завалил шпаклом. Но оно, как видно, латка вот так вставлена, заваленная шпаклом, так и осталась. Вот тут вот по-моему, по да. Вот, вот тут вот лезет. Вот. Это все шпаклом замазано, Сань. Это не ржавчина. То есть это просто шпакло не, так вот пертертое. Вот бубырь вылез, ржавый. Но тут торца вообще не было, ни те, не сильно наприклеены. Вот. По низам открыт, но ну, я их обработал, правда. Так в открытую ничего не вызвало, то есть самое страшное, что вышло, это вот здесь. Но эта арка сделана очень-очень быстро, и она свой год она отжила. Причем нормально отжила. Спереди, что-то я, по-моему, еще вот тут вот сильно точил. По-моему. Кстати, ничего нет. Я первый раз сюда наклоняюсь после, после того, как собрал машину. Все обработано. Просто обработано, и вот все тут просто остановилось. Надо из того, что переделать, это переделать ну, заднюю он арку. Еще не да? Еще не песко... У меня не было еще пескоструя, я еще не бы сделал. Не было. А у меня, кстати, пескоструя остался, остался жив, но ну, у меня компрессор сейчас говно, я ничего не сделаю. Ну ладно, в общем, как-нибудь дадут руки, я переделаю вот эту штуку, может сюда приеду, просто переделаю. Тот, если бы не было ржавчины, тут бы ничего не водило. Да. А, по, так, по капоту видно мутный мойки обычной тряпкой швабра бывало даже мыла эту машину просто просто у той напольной швабры которая подметал я бывала мы лопили. ну у меня как бы все равно это такая машина ну, просто короче мы сейчас его по шурику повернем покажем что можно во что можно превратить вот это вот примерно за час Особо не будем вдаваться в подробности, чем, как полировать будем. Полировать будем и мехом, и кругом поролоновым, зеленой пастой колпачком. Синей, может быть, пробежимся. Просто вот, вот запомните ее вот так, как она есть. Мутной и ушатанной. И через час мы покажем, что с ней сделали. Ну что, как? Узнаете автомобиль? Три часа. В четыре руки, в две машинки. Даже сколы уже поподкапываны за это время вымыты еще раз. Огонь просто вот огонь именно предпродажная подготовка вот такого плана великолепнейшая. Машина горит, блестит, никаких полос, ничего. По пастам мы использовали зеленый колпачок Тремовский и Саня убрал синим колпачком синий мягкий круг доводочный был. А основные круги, это я своими, Он лежит Коххими, оранжевый и Мирковский мех. Работали машинками, я работал фестулом ротексом, в я работал обычной орбиталкой, полировалкой. И что получается, я работал ротексом мехом, а потом Кохими оранжевым а саша вот этот борт весь вычислил мехом но ну, потом синим доработали уже дали именно блеск хороший по скорости получается быстрее я прошел багажник весь борт половину крыши и пол капота а саша шел борт половину крыши и пол капота так вот я вот это все закончил быстрее чем он закончил вот это вот и результат по факту то есть если мех не добивать на орбиталке выглядит хуже чем мех и Поролон, пройденный на эксцентрике. Причем это все получается быстрее. Чуть-чуть, но быстрее. Быстрее его аккуратно на полтора элемента. При таком объеме. Потом буквально два раза растер. Быстренько пробежался синим кругом. И все. И машина горит. Горит, сверкает. По фарам. Забыл сказать, показать. Фары. Залаченные лаком. Бодевским. Показывают себя нормально. Вот сейчас мы по ним тут даже полиролькой прошли, зацепили. Ничего не слезло. А, моются нормально я их мою. Мойка высокого давления беспроблемно. Щетками там уже их драйл. И Да, и химия пшикали. По блеску пока что все нормально. Ничего не мутнеет. А, камушками, ну, не сказать, что посекло. Ну, есть как бы удары камнями. Пробоев нету. Они видны как будто в такие, мелкие-мелкие-мелкие. То есть не пробой никакой, а посеченка. Ну пока что все прозрачно. Я покажу, когда они там действительно умрут, вот тогда я покажу, сколько времени прошло. Пока что они проехали где-то 3-4 тысячи километров. Такие дела. Все на этом все. Огонь мы ее, да? Быстро. А самое главный результат хороший. И без наждака. И а, вообще, да, наждак не использовался никакой. Жаль, что нечем в ручках отполировать. Вот это, конечно, печально. Ручки, ну, ручки выглядят, как вся машина выглядела до этого. Вот. Ну, ладно. Это уже другая история. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.